О, Они мне, короче, повесили, начали таблетками меня пихать. Правая пихать. нога короткая. Да. Там у меня чего обнаружили в поясничном отделе отломан от роста позвонка. Это я упал по ходу дела. С велосипеда что ли? С велосипеда. То есть вы даже не знали, что у вас отомстил. Вообще, вообще не знал. У меня было, что мне прострелило спину, но ну, это буквально там три дня я походил, как бы с кручишка где И все. Это вот было в прошлом году весной. После этого у меня вообще никаких проблем. То есть я даже не знал, Вот это для меня в шоке было. В феврале в прошлом году, в 2019 году, начала хрустеть шея. Ну, в принципе, хрустила и хрустила, я с утра как бы. Ну, хрустит, и хрустит, в принципе. Как хрустит? Что делать? Ну как вот. Хрустит? — Раньше такого не было? — Не было вообще. это, То есть началось по чуть-чуть это как-то все это дело Состоянием образно, вот я смотрю на светлый фон, у меня мушка рак то, вот, то есть у меня состояние, как будто я 100 грамм всадил, или бокал винишка, я хожу вот так весь. — То есть весь. такой полупьяный, да? — Пьяный. Состояние пьяной головы. — Давно? — Полтора Просто? года уже, наверное. Чего я делал? Пошел к неврологам. Они на меня сразу повесили полдом. — Суточный, да? — Суточный, да. — Думали, что с сердцем? — Вот. Он такой, типа, у вас 15 тысяч экстрасистов, я говорю, это много или мало? Это, типа, дофига. Я этого не чувствую, то есть, как бы, как они говорят, вам должно быть все это плохо, то сюда я, ну, не чувствую этого. То есть, как uh -huh. бы, все, я бегаю, прыгаю, там, спортом занимаюсь, вот, все нормально. Они мне, короче, повесили, начали таблетками меня пихать. Какие? Сердечными? Омега точно помню был, медаккаунт точно помню был. Ну, омега – это хорошо. Вот, остальные не помню. А, беталог. Ну, а, основное. Вот основное. Потом он говорит, тебе надо типа сходить к мануальщику, у тебя, типа шею пускай да. он там все разные. Я смотрю в грудном отделе все плохо очень, mm. очень много смещения, один позвонок там все а друг на ну, друг. Вот и вот я пошел это к мануальщику к этому, а он тоже, я так понимаю, что он начинающий был мануальщик, сам он по себе невролог. Я ему тоже объясняю, говорю, вот такая фигня, говорю, сказали, типа, надо сначала сердце лечить, потом как бы голову. Он говорит, да фигня все это. Он говорит, идет тебе типа, две артерии, у нас сонная, и другая через позвонки какая-то там идет. Да, вот. назад, назад по спускается. спускается. Вот, и он говорит, что у тебя по большому счету, он говорит, проблема шеи. Он говорит, тебе надо просто шею вопрос решить. вот. Мозг фигово питается, как мозг какой-то части он правда. Мозг говорит, что сердцу давай мне еще крови, и все. И там начинает плевками вот это делать. и Он говорит, вот тебе аритмия, как бы. Он говорит, разберешься с шеей, как бы и все. И вот ну, да. я, я к нему ходил раза четыре. Но он такой, как бы, начинающий. Там, лайтовый. Лайтовый, да. То есть он там шею мне особо ничего не делал. я вот как посмотрел у вас на видео. Вот, ничего, он такого, то есть. Он не брать, а... он так шею. Mm -mm. Вот, то есть, да, он ее там вроде. Туда, сюда, как бы, ну, особо-то ничего, как бы. И вот и сейчас я понимаю, что он. Ну да, носик, но такой. А вам на основании КТ сказали, что у вас перелом скану поданок? роста, да? Ага. Самая основная Паяние, проблема. Слабость. Головокружение, слабость. И пьяная голова, да, головокружение. Ну вот я сейчас смотрю вот смотрю на эту стену, у меня. Угу. Вот. А потом был. Как мне сказали внутричерепное давление, что была боль вот такая здесь. В но... затылке была боль? Не в затылке, а я не знаю, как объяснить. Ну, короче, в голове было. Но это было один раз. Просыпаюсь, когда бывает болит голова. Что, с подушкой на дом Утром По утрам болит голова, да? По утрам иногда болит голова. Сижу на скамейке, наклонившись, если вот так вот в телефон, головокружение становится откровеннее. Mm. Тянет шею. Mm, все вот здесь как-то тянешь <свист> потом э, лежу на стуле за компом ноги вверх голова получается наклонена звон в ушах начинается Это <свист> надо... <Это же> <свист> <свист> к примеру то есть я вот, вот допустим стол да приставлю вот я люблю вот так вот вот я вот так вот закинул вот <свист> у меня здесь кружечка кофе монитор и я смотрю допустим что-то смотрю по работе вот и начинается звон в ушах лежишь допустим на кровати и что шею вот ну, то то есть, есть плохо, тут все плохо вообще. Все неправильно делать. Вот. То есть лежишь на кровати, к примеру, и ну, грубо говоря, вот так ну, вот. И начинается все, все да, опять в шаг. хуже кровь поступает на кончики пальцев. Вот. Кстати говоря. Не мерзнут, или не имеют? мерзнут. Когда я ходил вот к этому ночку год назад, у меня там ды -ды -ды -ды покрутил, сразу же моментом чувствовалось, как это все наполняется, все тепленькое, все хорошо. Иногда болит спина, где гор. Вот да. Потом у меня вот такая штука э, валик, только у меня жесткий такой. Может видели в этом на докатлонах продается? Да да да. Есть шипами. Шипами. шипами. Да, да да да да да. И вот я ложусь на него, как бы, чтобы mm -hmm. вот так вот и все. У меня там как бы ну такой как хруст происходит. Но хруст ничего yeah. не дает. Но как бы между лопатками больше слева, справа. Слушайте, а фитан дает? Ну не знаю. знаю. Ну, ты не знаю. Как вообще, на не могу сказать. А после приема магний b 6 начала. Слушайте, такое ощущение, что начало болеть вообще все где, все где все что не в порядке. Mm -hmm. <laughs> То есть, э, в районе плеч начало болеть. Трапеция, что ли? Да я не знаю. В районе плеч что-то начало болеть. Потом что-то вот нога вот mm -hmm. что-то mm -hmm. это mm -hmm. Вот. Так, поясница болит? Ну, вот я говорю, что вот прострел вот он был и все. Mm -hmm. Mm -hmm. То есть, ягодицы, ноги не имеют, не стреляют? Да и нет, ничего. Mm -hmm. путь петь. Курю пью, как и все. Mm -hmm. Нет, стабильно, да? Никогда да, не нестабильно. Допустим, курить я сейчас буквально там три месяца начал курить. Сейчас я вот после вас это прилищу, сейчас сразу прошлом. Mm -hmm. Я до этого момента как раз я поставил задачу. Да? Сболище применяли последнюю неделю? Слушай, ну вот я частенько на закидываюсь yeah. в голову. Yeah. голову. Yeah. Память плохая? Да, с памятью проблема Капитальная. И это у меня уже давно проблема. Поздно спать ложиться. Поздно. А Час-два. Бывает, бывает не уснуть и до пяти утра. А что говорите, мошки в глазах? Ну... А какие мошки? Прозрачные. Плавают, что ж, да, как будто? Вот так, конечно. Ну, вот как будто пластика отлеет, да? И также от него. Mm -hmm. Ну, наверное, видим, да. да, да. Что-то такое. Вот, мне кажется, как шишки какие-то появились. Где уж, э, вот шея... Может, если что-то придумал, что-нибудь? А, да уж, да уж, да уж. Настройки работаешь? Да я много работал, у меня жизнь помотал так нормально. Но Зато это... сторона, говорит, вас болит, вы встали, да? Ну вот я встал, но вот я там. Лево, да, потому что сюда, сюда ушел очень сильно. Ну вы трогаете ничего Перекосил здесь. -а, обычно. Тут, тут ямка есть. Тут все очень плотно. Так. Ну, здесь больше влево. Здесь больше вправо. Так, лево, право и лево. Лево. Право, лево, лесообразный сколиоз. Вот да. Здесь больно? Да, да нет. Тут. Тут. Тут. Тут. Ну, может чуть побольше. Тут. Да нет, потому что пальцы не даются. Здесь. Больно, да. Здесь. Поменьше. Тут. Нет. Тут. Тут. Нет. Тут. Нет. Тут не больно? Нет. Тут. Да нет. Тут. Тут. Нет. Нет. Да нет, от того, что только рука заправится. Тут? Нет, а тут Нет. Вдох, вдох. Вдох, вдох. Вдох. Вдох, вдох. Вдох, вдох. Вдох, вдох. Но пока вижу там пониже проблем, вижу в пояснице много проблем. Ого. Надали, в Сочи, я как в да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, дожди да, да, да, да, У да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, ладно, это Что, шея тепло что горит? Да, горит. А как раз месяца полтора назад, 83-84 было Вдох. Вдох. Нормально. В общем, нормально, вдох. Растяжка. Угу. Угу. Снова Правая нога очень сильно. Правая вперед. нога короткая? Да. Вперед. вперед. Вперед. Так. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Выдох. Раздвигаются. Вообще поясница особенно классно прям удивился. А в этом грудном мыши Есть, есть. вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. вдох. Такие злые смещения были, конечно. Нет. Здесь? Нет. Нет. Тут? Нет. Тут? Щекотка пропала. Нет. Идеально ноги ровные. Вдох. Вдох. Тут? Нет. нет. Вдох. Здесь? Нет. Ну, поменьше, но... Ну, Тут? Вот здесь вообще не чувствую. Тут? Ну... Тут? Да и нет. Фу! Здесь нормально вдох. Вдох. Поднимайте группа. Поднимайте, поднимайте голову. Все, раз, Раз. Два. Четыре. Пять. Уписок голову замок. Вдох. двигаться, растяжку делать, сниматься, плавать. Ну, а сейчас туда вот про... просто... что такое вот. Вообще все зажато, смысл. подтягивание обязательно. Обязательно. Uh -huh. Чтобы плечевой сустав двигался, плечи лопаточные. момент, Очень Раз, два, три, Все, потихонечку встаем Всем привет Решил записать отзыв Костоправов из Ульяновска Зачем я решил записать этот отзыв. Может быть, кому-то что-то это поможет. В принципе, изложу, как все было, без всяких там сказок, придумываний. Чтобы не рассусоливать, скажу сразу. У меня головокружение, как пьяная голова, была. И слабость была. После костоправов прошло. Слабость пропала, головокружение остались. Я вообще айтишник. То есть я постоянно сижу за компьютером, то есть это, грубо говоря, вот так вот тут сидишь, вот шея в напряжении, все в напряжении. Ты жизнь у меня такая сама по себе как бы нервные и так нормально. И по работе постоянно проблема. Мне приходится с клиентами общаться, скажем так, и денежного потока нету. То есть то нет деньги, все это нервы. И два года назад я устроился на работу. И в феврале девятнадцатого года у меня началось такое состояние. И у тебя, грубо говоря, состояние такое, такое жизнь. Вот, все летает. И смотришь, допустим, на небо. Вот на небо вообще в окно вот, хорошо проявляется. Летает, как черные мушки перед глазами. И слабость такая. Поехал я по врачам. Пошел к одному неврологу, ко второму, повесили на сердце этот ну, датчик, который считывает все это дело. Вот, нас считали там 15 тысяч экстрасистолов, Это, я так понимаю, единицы измерения. Прописали мне там кучу таблеток. Замерили еще раз, в итоге оказалось. 30 тысяч из столов этих, и говорят, вам, типа, надо в клинику вылечить сердце, пройдет голова. А другой говорит, у тебя проблема в шее, разберешься с шеей, встанет сердце ну, ровным. В спортзал начал как-то так бегать, а чай еще начал пить, шу называется, вот начал чай пить, бегать, ну вроде бы получше состояние, жить-то можно как бы нормально все, но все равно, то есть такая голова, слабость. Спустя год получается, в двадцатом году, случайно мне попалось видео, как молотком чуваки фигачат в этом Ульяновске, начал я вот этих Ульяновских смотреть все видео, прямо в кабинете, думаю, ну все, мое. Тоже, на самом деле, немного стрёмно было, что это, по сути, китайская техника, все. я включил логику, к ним возят детей. Но раз к ним возит детей, если они все это показывают на видео, начал, короче, это писать в WhatsApp. Вот она все мне сказала, что надо. Сделали мне это КТ с 3D-моделированием, обнаружили еще у меня отломан отросток в позвонке, в пояснице. Отправил это КТ. Сказали, ничего страшного, что есть два типа людей, там, у кого... Болит у кого не болит. Но ну, у меня не болит и ничего в этом такого нет. Просто надо операцию сделать, его вытащить и все, как мне нужны детали, так сказать. Записался я Курьяновским, они мне скинули там рекомендации, поехал я туда. Меня принимал Игорь Александрович. Его зовут Это нормальный, адекватный парень. Спросил, что да как, рассказал ему всю историю. Самое интересное в комментариях там пишут вот, у Ляновских на канале Да у них нет медицинского образования, да как там они могут считать эти снимки туда-сюда. Разложи на столе мне 20 случаев вот с этими снимками. Где, что, у кого, чего. И либо недельку меня с врачом посади рядом. Любой человек сможет читать, никакого высшего образования не надо. Чего вы за бред вообще вот говорите? Писали, то есть образно люди с высшим образованием, невролог, писал заключение этого котэ там, то-то-то-то-то, или кто там, я не знаю. Ну, короче, врач, факт, что врач с высшим образованием писал заключение. Вот Ульяновским я дал ноутбук, они посмотрели, они сказали, что у тебя половина не написана того, что у тебя есть. Вот вам, пожалуйста, высшее образование, ваша кожечка. Что тебя, типа, беспокоит? Я говорю, ну вот у меня слабость и головокружение. Он мне сразу сказал 90%, что у тебя либо пройдет сейчас, либо пройдет через пару недель, либо ни хрена не пройдет. Начал мне шею крутить, вертеть. Он вроде мне говорит, расслабь шею. Я-то ее вроде пытаюсь расслабить, но у меня организм, я вот прям чувствую автоматом все это. <шу> ну, то есть напрягается, грубо говоря. Вот он меня на живот положил, как начал молотком меня колбасить секунда две буквально более, отпускает быстро очень. То есть, э, в подбросает бросает иногда. И тоже, короче, взял какую-то, я точно не видел, но вот вроде как вот такая коряга, и вот он, грубо говоря, тебя вот здесь ставит, и опять с молотком, и там все, 220 вольт как пробежалось. Ну, а вот тут, как бы, отколбасил он меня, все. Я говорю, можно мне домой-то лететь, там, типа, леденка-три побыть? Пару дней, он говорит, придешь ко мне, я тебе еще раз поправлю шею. Реально нормальное человеческое отношение. Они не взяли с меня ни копейки больше. То есть я как взял 5, 5 500 я вот как отдал вот один раз. Они меня приняли, отколбасили. И через два дня назад, через два дня я пришел утром, буквально там минут на 10 на 15. Он мне опять шею покрутил, повертел, как бы. И я уже полетел домой. Реально, человек пытается помочь. Я вот таких людей вижу, вот в плане вот врачей именно, второй раз в жизни. Короче, что получилось-то? Слабость у меня все прошла. Все без проблем. То есть я. Могу проснуться в 9 утра, целый день отработать, куда-то что-то съездить. Головокружение не прошло. Головокружение выяснили через две недели, в чем причина. Передавило сосуд в шее мышцами. Мышцы спазмируют. Вот у кого может быть такая проблема, ребята, ищите нормального узиста, точнее нормальный аппарат, чтобы у него был. Вот это то, что показало, аппарат 15 мультов стоит. Вот так вот, дешевенькие аппараты, которые в прошлом году я ходил по поликлиникам, нифига не показали. Вот, в принципе, я рассказал всю историю и про ульяновских. То есть, как бы, я скажу так, что люди нормально относятся к своему делу, не стригут там денег, там, я не знаю, больше, чем положено. То есть, нормально по-человечески относятся. Нормально, в общем, ульяновских все, не бойтесь. Вот, в общем, проблем никаких. Я вот жив-здоров, месяц прошел, меня отколбасили, все ровно. Слабость пропала, головокружения нет. В общем, все хорошо собой наблюдайте. Сейчас, возможно, будет, не знаю, будет у меня так вот было. В окружении будет появляться, проходить, uh -huh. где-то потрясет, где-то поболит, где-то защемит, где-то опять отпустит, uh -huh. где-то колики в руках, холод в руках, в ногах, потом опять пройдет. Значит, наливаем теплую ванну, не горячую, да? температуру 40 градусов. Uh -huh. 40 градусов. Туда пачку соды, 500 грамм. Uh -huh. Два колпачка вот этой эмульсии, вытяжка из Да, да. Uh -huh. два колпачка. Погружаемся в ванну, лежим там 15 минут. Погружаемся вот так вот, и вот так вот вырумите, да? а голову вот так вот вытяните, чтобы так она была. Бывает там ванна с горкой, uh -huh. то есть так будет лежать, ноги не уместятся, если да? 5-7 минут полежите, голову поднимите, вытащите, ноги опустите. И так мы все, лежим 15 минут. Закажите на будущее эскид смешиваем и раз в три месяца для профилактики вы будете это делать. Mm -hmm. Вот такую штуку. Лежим мы 15 минут, таких процедур 10 через день. Выходим, не споласкиваемся, чуть-чуть обтираемся, идем отдыхаем, спим mm -hmm. место. С 27 числа вы начинаете делать гимнастику. Так, гимнастику мы делаем mm -hmm. период 17.00 до 19.00. В этот промежуток. Просто делаете, покупаете подушками и раму. Mm -hmm. Слышали mm -hmm. такое? Нет. Mm -hmm подушками и uh -huh. это такой брусок из дерева его разработал врач из Казахстана uh -huh. и тоже очень долго учился со спиной брусок 8 сантиметров и подкладываете его один Такое такой он из дерева кинем. Это заниматься, он... да, именно? А, да. не-не-не я использую сейчас место валиков я валики эти не делаю я подкладываю брусок прям под крестец чуть-чуть полежал, подвинул его под поясницу чуть-чуть uh -huh. полежал подвинул его и так Вплоть до шеи и лежу на нем. Ну, уходят минут 30 минут. Uh -huh. вот. И в данном случае oh, вам надо okay. больше лежать на, вот, на, в, в области грудной отдела между лопаток, чтобы ваша спина расслаблялась, чтобы ваш кефоз усиленный расслаблялся, раздвигался. Uh -huh. вот, тут такой валик, вот у вас тут он универсальной высоты 80 сантиметров. Uh -huh. А сколько лежите в общей сложности? Ну, вот это, если прям все от копчика до шеи, где-то минут 40 будет полежать. Uh -huh. вот. А так я локально уложу, допустим, чувствую, поясница утомилась, я под поясницу ложу его. Uh -huh. Прогибаюсь, лежу, отдыхаю. Есть время, хлоп под грудную отдел положил. Нам нужно самое главное, что валики, что эта подушка, она делает нам, расслабляет мышцы, растягивает. И в этом положении мышцы, которые давили либо вправу, либо в левую сторону позвонки, тут uh -huh. вот вот, именно образовывайся клес, они отдыхают. Позвонок у нас находится в идеальном состоянии. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. У меня плюс-минус было вот на этой штуке. Плохо вообще тут все было. Искать я просто вижу, он вот поясница, поясница вся была. Христиан э, не сказал, что еще, но пятый, так, пятый, четвертый, третий, второй, первый и двенадцатый позвонки очень сильно торчали сюда. Uh -huh. Очень сильно торчали. Какой-то больше, какой-то меньше. Так, в порядке, да? Uh -huh. Плюс все они влево ушли в левую сторону. В левую, в левую сторону. Все мы вбили, особенно вбили. 12 позвонок, он очень сильно торчал. 12 первый. Вот как раз-таки отвечает за простатый. Вот, мне кажется, уже поперечная у вас там все зажило. Все сбили эти. Грудной отделка получается стулость, но у вас там сообразный склез. Шейно-грудной слез. То есть здесь ушло влево, здесь вправо, здесь влево. Да, В некоторых да. проекциях вы не дали шею. Сразу, -сразу, -сразу позмеруюсь. Продернулись, продернули. А вот Но мы развернули, да? Да, нормально развернули. Воду пьете, нет малек а, Стараюсь пить. Раньше, что вообще было время, когда я вот худела, я по 2 литра с лимоном и есть, с берем. Есть там малек, Нет. Надо чистую пить, чистую Но горячую чист... Не кипятите, а горячую, то есть до горячего стоим доводите. Угу. Так что можно было пить. Три кладка каждые 40 минут. И в термосе с собой везде таскайте. Обязательно магний бы 6 угу. Очень сильно спазм мышцы.